Друзья, всем привет! С вами Виктория. Спасибо, что заглянули ко мне на кухню. Сегодня будем готовить шоколадную помадку из шоколада. Готовится такая шоколадная глазурь буквально за 5 минут, очень быстро. Понадобится всего 3 ингредиента. Это шоколад... Молоко и сливочное масло. Я это буду делать в микроволновой печи. Для микроволновой печи подойдет прекрасно вот такая жиропрочная емкость, как у меня, либо керамическая емкость. Если же вы будете готовить на огне, растапливать шоколад, то лучше взять кастрюлю с толстым дном. Такую шоколадную помадку можно использовать не только для прослойки коржей для тортов, но также украсить ею торты, кексы, рулеты, эклеры или использовать в качестве наполнителя к блинчикам, оладушкам, мороженому, или как самостоятельный десерт, просто намазав на батон. Пропорции я всегда беру на 200 грамм темного шоколада, одну вторую часть молока, то есть 100 миллилитров молока, и 50 грамм сливочного масла. Сливочное масло нужно нарезать на небольшие кусочки. Шоколад можно просто наломать на кусочки, либо порубить ножом. В шоколад добавляем 100 мл молока. И 50 грамм сливочного масла. Кстати, если вы соблюдаете пост или вегетарианец, то вместо сливочного масла и молока можно добавлять растительное молоко, такое, например, как кокосовое, и растительное масло. Получится тоже очень вкусно. И отправляем все это растопиться в микроволновую печь короткими импульсами по 30 секунд. Этот процесс может занять примерно... 2-3 минуты. Ориентируйтесь на особенности вашей микроволновой печи. Если вы это делаете на водяной бане, то растапливаем шоколад с маслом и молоком на маленьком огне, регулярно помешивая. Мне понадобилось ровно 3 минуты. И теперь с помощью силиконовой лопатки начинаем все интенсивно перемешивать в центре. Постепенно вы будете видеть, как масса становится однородной и глянцевой. Если шоколадная помадка получилась у вас слишком густая, то добавьте немного молока и еще раз перемешайте. Если же она у вас получилась слишком жидкая, то наоборот, добавьте немного шоколада, грамм 30, поставьте в микроволновую печь и затем опять все хорошо, тщательно перемешайте. После того, как мы добились однородной консистенции, вот я вам сейчас показываю, вот такая консистенция, это будет прекрасно. Нам нужно ее хорошо остудить. Остужать нужно примерно до 40 градусов, как это проверить. Вы можете окунуть палец в шоколадную глазурь, если вам не горячо, то этого будет достаточно. Не забывайте, что по мере остывания шоколадная помадка будет загустевать. В этот раз я использую шоколадную глазурь, чтобы ею покрыть шоколадный пирог рецепт этого пирога вы найдете в следующем видео напишите мне в ваших комментариях как вы используете вашу шоколадную помадку вот так помадка смотрится в более остывшем виде вот она уже очень хорошо загустела. Хранить ее можно в герметичной емкости. Я ее прикладываю в баночку, хорошо закрываю и храню в холодильнике минимум до недели. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Не забудьте поставить лайк, подписывайтесь на мой канал. Желаю всем удачной выпечки, прекрасного настроения и до новых встреч. С вами была Виктория.